немецкий психотерапевт, в прошлом журналист, зовут ее Мария, у нее потрясающая книга, в общем, там про взаимоотношения людей, и вот о чем она говорила. Она говорила о том, что встреча с каждым человеком в этом мире, это встреча с самим собой. И у нее в самом начале была потрясающая цитата, я вообще ее, знаете, как вот, я говорил о том, что своим коллегам, друзьям рассказывал, это, говорю, как очень наш. У нее была прекрасная фраза «разберись сначала, в себе. Вот прежде чем коммуницировать, вступать в отношения, в брак, еще куда-то как-то, да, кого-то обвинять. Разберись сначала в себе. И вот я к чему веду? К тому, как общество, э, вот этот наш фон, он может повлиять. Насколько он сильно может повлиять на наше счастье? Вот общество, это, внешний мир Коллеги, э, семья, э, родители, посторонние люди Какие-то конфликтные ситуации, не знаю, там э, В общественном транспорте, в магазине, где-то еще То есть, как вот это все можно нас повлиять Новости те же самые, вот это все, что нас окружает То есть, вот самое лучшее, это просто переформатировать вопрос и сдать его так а, Как зеркало, в которое ты смотришь, может повлиять угу. на твое настроение? Хотя ты в зеркале же ты же находишься ты видишь себя смотришь. в зеркале, да. да, и ты такой подходишь к зеркалу, и как оно может повлиять на твое настроение? <свят> Сложнейший, отвратительный вопрос, <свят> да? Очень сложно ответить. Оно может тебя порадовать, ну, ты, о, да. я красавчик, да? Оно может тебя огорчить, что-то я сегодня не очень. <свят> оно может эм, отразить тебе какую-то мысль вчерашнего дня, что-то вчера было и ты на себя посмотрел, вдруг вспомнил, да, что это было, оно и оно запусти, время. оно может исказить в какой-то степени, но с искажениями тут, вот, наверное, самая меньшая проблема. Mm -hmm. Ты хотя бы понимаешь, что оно искажает. Давайте прямое зеркало рассмотрим, когда тебя просто отражает. Зеркало влияет на твое настроение. И тогда что нужно делать? Нужно убрать зеркало или поменять зеркало. А еще говорят о том, что в древности был способ, например, для царей делали зеркала, добавляя туда не ртуть, ну, вот не ну как бы не серебряный материал, а золотой. И золотой, в золотом зеркале ты выглядишь гораздо лучше. Гораздо. Ты там, ты приятный, у тебя приятный цвет кожи, ты как-то прям вообще хорошо выглядишь. Итак, может ли зеркало повлиять на твое настроение? Условно Да. Но на самом деле, ведь не зеркало определяет, что ты там увидишь. Ты определяешь, что ты увидишь в этом зеркале. И точно так же наше общество, наши близкие, наши какие-то события, которые происходят, это такое же зеркало. Это ты увидишь что-то там, и ты выбираешь назначить этому увиденному какой-то знак. О, они сейчас всех меня хвалили, благодарили, я им нравлюсь. Или ты желаешь увидеть, о, они все плохо про меня говорят, плохо про меня думают, там молчат. По лицам видно вообще, люди прям какие-то отвратительные люди прямо. Ну, да. То есть мы смотрим в зеркало. И когда мы задаем вопрос, что это из-за них мое такое настроение, то же самое. Это из-за зеркала у меня такое настроение. Если бы не было зеркала, я бы не имел такое настроение. Может быть, да. Есть такой способ, реже смотреться в зеркало, меньше расстраиваться. Блокировать свои связи. Очень, на самом деле, простите, перебью интересную интересная цитата, да, меньше смотреться в зеркало, меньше проблем. Ну да, меньше проблем, да. Но не получается, потому что ты все равно отражаешься, ты отражаешься в витринах магазинов, ты отражаешься в проезжающих мимо машинах, ты отражаешься в чьих-то солнцезащитных очках, и ты все равно себя видишь. И когда ты себя видишь, ты к себе каким-то образом в этом моменте относишься. Так вот, настроение определяет состояние и счастье, то, как ты к себе относишься, то, как ты себя воспринимаешь. Потому что э, история, когда рядом с тобой человек, который на тебя кричит, да, допустим, ну, давайте, общественный транспорт и кондуктор, который там кричит, хамит, ты уже три раза все показал, и он там продолжает до тебя докапываться. И в этот момент можно сидеть и злиться на нее или в этот момент можно подумать, что наверное, у человека очень трудный день. Наверное, очень трудная жизнь. Наверное, очень трудная работа, судьба и все остальное. И человеку больно. Ведь если подумать, когда люди кричат. Вот все крики, любые. Крики родителей, крики детей, крики супругов, начальников и так далее. Люди кричат друг на друга только в одном случае. Люди кричат только в одном случае, когда им больно. Люди кричат только от боли. Да, безусловно, это все замазано там, что ты плохо поработал, и человек там начинает на тебя орать, или ты там не вынес мусор, и человек начинает тоже повышать а голос. А это оправдание вот этих людей? То есть мы в любом случае испытываем негативные эмоции, мы не даем этой эмоции выйти, и вместо этого мы человека оправдываем. Ну да, у нее был трудный день, наверное, не надо стерпеть. Это если оправдываешь. Понять. А вот почему, например, она мне не может понять, что я тоже на не хочу. У меня тоже был трудный день, она в пятый раз меня просит показать билет, оплатила. А почему ты думаешь, что она не поняла? первая мысль. Вторая мысль, это не режим оправдания, это режим отношения. То есть, да, если я говорю, ну да, у него был плохой день и так далее, я сейчас потерплю. Но на самом деле, когда я изначально захожу с этим пониманием, да, вот это тренированное понимание, что если человек кричит, значит, ему больно. И когда я вижу, что человек на меня, например, кричит, то у меня только одна мысль, ему больно, мне даже терпеть не надо. Единственное, что я испытываю, это сочувствие, сопереживание, как-то желание, ну, поддержать Иногда даже там, ну, что я могу сделать, да, прошу прощения, потому что я, видимо, сделала, ну, как бы активировала, mm -hmm. нажала на мозоль, она и так болит, и я еще туда наступила. Но если я смотрю и говорю, вот тварь, а, вот еще на меня тут кричит, тут настроение мне портит, ну, ладно, наверное, у нее жизнь не состоялась, потерплю. Конечно, это ну, не выход, ага. конечно, не вариант. То есть здесь не вопрос э, того, что мы терпим, это вопрос, как мы относимся к этому процессу. Наша жизнь определяется тем, как мы относимся к тому, что мы увидели в зеркале.